Заработать в интернете с полного нуля? Это реально. Скачивай бесплатную книгу по ссылке в описании и учись зарабатывать прямо сегодня. Без форекса, без инвестиций, без MLM и без прочей ерунды. Только реальные рабочие способы, с которыми можно начать зарабатывать прямо сейчас и с полного нуля. Книга есть по ссылке в описании под этим видео. Всем привет, ребят! Сегодня хотел поговорить о такой штуке, как дополнительный заработок на YouTube. Вообще мы довольно долго обсуждали создание канала на YouTube, бесплатный пиар YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Сегодня мы посмотрим пару каналов, таких каналов на YouTube очень много, и это здорово. Это каналы людей, которые в качестве одного из своих хобби да, используют видеоблогинг. То есть люди занимаются чем-то интересным, например, вот здесь человек занимается рыбалкой и дополнительно снимает это на видео. Что он с этого имеет? Больших денег здесь безусловно нет. То есть если у него подключена партнерка, то он имеет с одного ролика доллар, 2 три, иногда 5, иногда 10 долларов дохода. Но давайте посмотрим правде в глаза. Представим, я не знаю этого человека лично, но представим, что, допустим, у него там какой-то есть постоянный доход от какой-то основной деятельности и работы. Поехав ловить щуку, да, он снимает это на телефон, на фотоаппарат. Ну, фотоаппарат сейчас есть у каждого, ладно, камера, камеры, кстати, очень сильно подорожали, вот. Но, тем не менее, да, там с ошибками, без ошибок, парень просто снимает ну, мужчина здесь, да, точнее. Снимает, как он ловит щуку. Что он получает? Во-первых, он получает контент, который интересен ему, его семье. Ну, действительно, прикольно снять, как ты что-то сделал, потом вспомнить. А во-вторых, он получает дополнительные деньги с партнерки YouTube. Вот, у него есть соцгруппы даже какие-то есть, ВКонтакте, Фейсбук есть. То есть, есть какое-то развитие этого проекта. Вот. Ну и даже, даже если здесь не говорите о размещении какой-то дополнительной рекламы, только рекламы ютубовской, согласитесь, 10, 15, 20 долларов, учитывая, что в России жесткий кризис, получать дополнительно в качестве дополнительного заработка не очень сложно, просто имея какое-то прикольное хобби, которое вы снимаете. Ну и покажу второй вариант. Женский канал, да, женщина сидит дома и вяжет. Вот и собственно она показывает, как она это делает. Единственное, что в таком контенте, конечно, не стоит э, быть сильно, скажем так, вот здесь даже реклама видите идет а сильно м -м, заморачиваться, да, то есть нужно делать просто. Здесь может быть даже очень длинные ролики, но тем не менее, если человеку нравится в качестве хобби, почему нет? Она имеет свои 900 просмотров, да, но вполне себе, то есть ее смотрят люди, у нее абсолютно реальная аудитория, да, ну она небольшая, может быть здесь, ну можно, можно улучшать, но тем не менее, почему бы не снимать свое хобби? Есть еще одна более денежная идея. Покупаете вы, допустим, какую-то машину себе, да? И, собственно, почему нет? Снимайте про эту машину ролики. Сделайте канал про какую-то конкретную тачку. Купили вы, например, Рено Логан, сделайте канал Мой Рено Логан. Вот он с нуля. Я, когда куплю тачку, обязательно так сделаю, кстати. Обязательно. Ну, правда, я не Логан куплю, это факт. Вот, это интересно, почему нет, то есть это же не очень сложно, фотоаппарат сейчас, да, телефон даже сейчас нормально снимает. Мне кажется, YouTube это отличный дополнительный заработок для любого человека, и на YouTube не так сложно стартовать, не так сложно получить партнерскую программу, даже пусть какой-то медиасети, да.